Доброго-доброго всем денечка. Я сегодня хотела показать и рассказать о своем заказе сазона. Такая есть торговая площадка, многие знают ее. И как-то я уже упоминала в своих видео, кто кто смотрит меня, что я. Вот недовольна тем, что у меня тут такие заломы. Я подумывала там о ботексе, Но оказывается есть решения более простые. На озоне а заказала тейпы. Тейпы это не очень еще распространенное средство в обиходе женщины для омоложения, ухода за лицом. Я вам хочу сказать, что я уже попробовала эти тейпы. И мне они очень нравятся. Я сделаю вставочку потом. Эм, далее. Как и сегодня вставала утром. Конечно, вид так не очень-то. Моего лица был весь уклеен. Но, тем не менее, я покажу вам это. Как выглядят тейпы? Тейпы. Это вот такие ленты. Вот в данном случае это лента 5 метровая, шириной 5 сантиметров. Но очень хорошо и удобно ее можно разрезать, пользоваться ей долго. Цвета они бывают разного и используются и для лица, и для тела. Очень, очень даже интересная подтяжка. Вот посмотрите, как она выглядит. Такая шелковая основа, она тянется, и когда вы приклеиваете на лицо, идет такая подтяжка. В этой коробочке, вот так вот упакованы тейпы, имеется инструкция, достаточно подробная. Хотя в интернете предлагают очень-очень много вариантов. Приходите, мы вас вот будем клеить, но посмотрите, как хорошо и подробно все описано. Если вам не надо там куда-то на какие-то части тела там все вот, да, и Мне, например, надо вот сюда вот и на подбородок и чтобы у меня веки поднялись, а чтобы веки поднялись, вот представляете, если так вот тянется, да, вы берете, подклеиваете, подтягиваете и веко само поднимается. Так. Был задан вопрос, насколько это безопасно. Прикладывая вот эти клеевые полосочки, вы чуть-чуть приподнимаете верхний слой кожи, лица, то есть наша вот кожа, кожным покрытием начинает работать кровь. Начинает работать, работать она. Чуть, -чуть приподнялась, да? Чуть -чуть. Вот. И все это так. Просто, я ну, удивляюсь конечно, но главное м, применять вот эти тейпы хорошего качества, хорошего производителя. Я вот взяла м, эти тейпы корейские, есть на Алиэкспресс конечно, м, эти тейпы достаточно дешевые, я вот взяла за 580 рублей их метров, они разного цвета бывают. Но клеевая основа не у всех качественная. Я имею в виду с Алиэкспресс. Может зуд начаться, может какая-то аллергическая реакция быть. Но вот у корейских тейпов такого нет. Очень долго готовилась к производству этих тейпов в Корее. И сейчас они, в общем-то, лидируют на рынке продажи. И выходит, прямо скажем так, на передовую линию косметологии и красоты. До недавнего времени для лифтинга кожи лица использовались либо косметические средства, либо инъекции, либо пластическая хирургия. Но косметическая, косметические формулы не способны проникать настолько активно, как применение тейпов. И у всех этих процедур были побочные эффекты. Изначально тейпы для лица использовались исключительно в медицинских целях. Это, как правило, было восстановление после травмы. За счет тейпирования расслаблялись спазмированные мышцы лица. Получалось кровообращение, лимфоток и спадали отеки. Дальнейшие свойства стали известны косметологам, и которые высоко оценили, и решили использовать их в наработке для улучшения внешнего вида кожи, без инъекций и оперирования. Вот это о тейпах. Они не очень дорогие. Вот 580 рублей стоит на озоне тейпы. То есть я как применяю эти тейпы? Я делаю их на ночь. Хотя изначально я дня 4 делала их по два часа, днем ходила. Но для того, чтобы не было заломов, но ну, чтобы не было заломов на лице во время сна, я сейчас стала их клеить на ночь. Утром после сна встаю, убираю тейпы, убираю их осторожно, я вам покажу сегодня, как это делаю я. Применяю вот такой крем. Крем. Вот такой крем. Он с пептидами и золотом коллоидным. Это антивозрастной крем. Оказывает очень интенсивные омолаживающие действие на кожу. Повышает ее упругость, эластичность. Борется уже с имеющимися морщинами и препятствует появлению новых. Выравнивает тон лица, осветляет возрастную пигментацию. Глубоко увлажняет кожу и напитывает ее витаминами. Этот крем я также взяла на озоне за 1100 рублей. Меня он очень радует, у него такая структура очень двигающаяся такая, как сметанка. Наносишь этот крем и целый день очень комфортно себя чувствуешь. Я рассказала о своих ощущениях по поводу тейпов, как я чувствую их на себе, применение вот этого крема и еще я взяла пихтовое косметическое масло знаете для чего я его взяла она недорогое порядка 80 рублей я его взяла для того чтобы выходя на улицу сбрызнуть ею маску с применением пихтового масла очень такой насыщенный запах Дышится хорошо. Дыхательные пути прочищаются. Вот мне очень-очень это дело понравилось. Я заказала вот это на озоне. На озоне все это есть. Там даются периодические скидки. Весь мой заказ был сделан на 1790 рублей. Так что я поделилась своим впечатлением. Покажу сейчас, как я утром встаю. Не накрашенная. Я показываю, как... Я выгляжу в тейпах, как снимаю и какой результат. Желаю вам красоты, здоровья и мир вашего вот Хотела показать вам свои тейпы, как они у меня наложены были сегодня на ночь. Я встал только. Вот посмотрите на лбу, как подтягивает сверху верхнее верхнего века. Видно, да? Хорошо. Вот, это для того, чтобы уменьшить носогубные складки. Снизу подтягивает и сверху, чтобы у меня веко поднималось. Сейчас вот я буду убирать эти тейпы. Убираются они несложно. Так вот просто поддеваю, так, убираю. Посмотрите, какие они эластичные. Все несложно в использовании. Так все аккуратненько убираем. Сейчас я снизу уберу. Вот так вот поддеваем. Поддеваем, вот видите, и вот так чуть-чуть пальчиком вот такой поддерживаю, так, вот так пальчик. Вот. Еще раз показываю, что вот они вот такие мягкие и очень эластичные. Также, ну если кому-то там водой, ни в коем случае не снимается. Так вот поддерживаю кожный покров свой. И снимаю. Все. Сейчас вот так вот я вверху сниму. Так. Таким образом. И вот сейчас можно увидеть, какой ровное личико посмотрите утром встаешь после этих тейпов никаких отеков я беру у меня куплен вот такой крем специально от морщин с коллоидным золотом я вот так вот прохожусь по коже лица очень освежающе действует. Такая мягенькая. Ну вот, все утренняя. Такая процедура с тепами у меня закончилась. Все несложно. И как вы успели увидите, снимается хорошо. И на любую зону, на любую зону, у кого отеки можно сделать для уменьшения отеков. И вот у меня века стала подниматься. Вот. Поднимается, и я прям чувствую, что по утрам лицо выглядит свежее, не отечное. Все такое. Ровно. Пожалуйста, мой пример. Ты придержала ночь. Ночь переспала с ними. Для того, чтобы не было заломов, вот вы ложитесь, морщинки образуются. Видите вот как? No, no.